Куньлеу пынеш хранит эта фамилия да ему не ну, поцелуя куньлеу, дар два пакета И зарплата у, -у лев, даму, пакетали, даму. И я лично скучаю э, то самое потому времени и хотела бы, чтобы вернулся Советский Союз, чтобы была опять большая сильная страна. Пропаганда All Kind of есть в Швейфе. Министр школы у меня Гувер. Разделились эти страны. Все хотят суверенитета. В советское время рубль был дороже доллара. 75 копеек советских стоил доллар. Булка хлеба была 16 копеек. За, за 1 рубль ты купишь сколько хлеба? 6 булок хлеба? А сейчас залей, ты купишь? Нет, не купишь. Сахар 78 копеек, рис 80 копеек стоил. Колбаса вот чайная вареная, руб 40. Масло сливочное какое, это было масло, это красота. Так же самое, не было колбасы, конечно, вот так вдоволь, в конце месяца. Чтобы магазины выполнили план. Планы ставились в магазине. А люди знали, что конец месяца обязательно будет. А вот. Вот как это было? Ой, нет. Это большая редкость. И то в магазинах не продавалось. В магазинах было все. Только иногда, знаете, как, под прилавок. Но не, не пускали на продажу. Держали, залаживается товар, а потом То есть у людей были деньги, но в полке в основном были пустые. И если что-то привозили, то это делили между людьми. Uh -huh. Ну, естественно, между сначала. Специалисты себе выбирали, потом меньше класс. Ну, Аспотского Фос, мол, с моей Ефтин этот Аша. Да, да. Состав Ну, Ээромарфа, Даныралбань. Да, мне очень Когда СССР, а очень очень когда СССР, да. просто 50 да. Парк да, но. А вот одежда, как вы покупали, откуда и откуда привозили ее? В магазине наша отечественная, ну и импортная привозились, очень ценились, дорого стоили, да, но люди старались достать. Дефицит, по знакомству, по, как было так раньше? Ее мое там видео, на YouTube, около Вудама, поезд к Ноопоруту Безгалтеру, на Беларуси, и раз делал 60 этаж, и вообще укладывал для прямой этаж. Когда мы купим бузгальтер, то есть, мы не можем купить это. Мама говорит, что я имею в виду женщину на 2, я на два фети. И нормально, когда фата моя потому что я в университете. И мама что что мы я помню, что он... 80-каком-то, но не помню в каком году купил вот э, жигули по очереди вот как раз как помню сейчас было 9 марта получила говорю О", говорю на нашке говорю, на 8 марта правда с задержанием но подарок а, ты, по то по-моему вот где-то в примарии как-то регистрировалась отправлялась на Кишинев, и когда приходила уже с этого разрешения как-то решение там тогда уже ездили брали. прямо так ну, папа так рассказывал, как он мне рассказывал. Ну причем они не знали, по-моему, что именно, да? Они могли заказать что? Или у них. Потом Нет, там был даже, выбор. они даже могли не знать, какая машина к ним приходит. Потому что, да, ему должна прийти его семерка была вообще получила. Шестерку, а шестерку мог поменять на любую машину. А люди между собой меняли автомобиль, если не нравилось, не, которая будет. на словах, может быть. Вот так, не знаю. Не могу сказать, даже. А сколько стоило? Рассказывал? О <говор> oh, да, с копейками, тысяч рублей с копейками О, oh, это много. Да, но тут это то Мунди, доминианович не вакарий, тиран. И ей, орком у маму стеснут фрик пацан. Дар, до почу я думаю, что я ни ни да, это была шеть ама. Это была шеть я, как Это а не больше, ты не делаешь часть из церкула. Я публика тонше, я думаю, что люди стимулировались говорить о Ponteaz, era creștin, era diferite confesiuni, nu avea voi Cum deschideai gura mai ales, mai ales despre credință, te înghițau pe loc. Trebuie să te duci la trei noapte, așa, ales umblau polițele și uchicătate, unii vă duci, și vreți pașiți. Doamne și greleje era atunci pentru, pentru Dumnezeu. Așa. Libertate de exprimare era? Nu prea aș spune, nu prea. Ну, <говор> după, după, а по. по. по. по. по. по. по. по. по. по. по. по. по.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 când acum știți cum e. Libertate este, da, într-adevăr, libertate este. Dar nu ne aude pe noi nimeni. Nu știu de ce. Pe noi ne duce la lucru. Pe la colcozuri, la strâns, poamă, la strâns. Începem, septembrie. dar nici nu o zile nu este expirat. Poate și o săptămână. Său, ne la strâns, pat, la zic, poamă, merul, garbuzul. Stația economică că țara noastră era mai bună, pați că nu știu eu bine, dar Аддика, не обвинял никак, не рай, мумика, они жили очень очень очень мучали в. как колхозер? И они не реушилось в потому что они работали и не уводцали вообще хорошо. 2-3 в семье которые 8-3, которые в То время валют вообще не разрешалось то время валюту мы не видели. А как не разрешалось? А потому что была закрытая страна. Люди не, не выезжали за границу. Это только ну вот эти, которые ну, начальство вот этого, которые переговоры там с разными странами имели вот такое, а простой люд. Конечно, у советика. Ну, ты съешь же один маде у советика. Шо, ну и не сенс, что ну, ты не можешь калтурешнять в дева, да, даже с виза, да, калтурешнять да, ты ну, в СССР, ты не можешь ничего Мотив, где-нибудь уни, сон, шасты, ностальгии, где